Здравствуйте, я Катя из Тульской области. Сегодня побывала на курсе ассистент стоматолога Мегастол. Узнала очень многого интересного. Спасибо, Елена Георгиевна за познавательный курс. Здравствуйте, меня зовут Яна. Я тоже из Тульской области. Курс был действительно очень интересным. Удалось попробовать руками сделать то, зачем мы наблюдали очень долго. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я из города Илькрагонск, Московская область. В стоматологии я новичок. Елена Георгиевна сегодня на курсе очень заинтересовала материал предоставлен очень доступно, задала стимул развиваться дальше, учиться. За что спасибо ей огромное.